Всем доброго времени суток дорогие друзья вы на канале за любом 92 всем спасибо за ваши прошлые комментарии под роликом под моим первым взором спасибо вам ну и я продолжаю проходить outlast первую часть первая часть прохождения а, только что мы вот тут со стола взяли документ в этом документе было описано как а, программа mp ультра документ так, для подшивки тема гипноз, исследования и эксперименты 10 февраля 1954 года. В среду 10 февраля 1954 года исследование гипнотического состояния было продолжено в корпусе 13 заповедника Маунт-Мейсин в Колорадо по ниже описанию направления. Так, хорошо краткое изложение и так далее вы можете это все прочитать все эти моменты и продолжение мисс пирс мир спирс так что на паузе вы можете это все прочесть А мы продолжаем дальше жуткое место я думаю вы помните момент когда я столкнулся с человеком, который меня может, если увидит, то у меня может просто убить. Так что лучше, как говорится, взять камеру и пойти снимать, снимать ролики, как мы это делаем. Я думаю, каждый любитель есть, который снимает ролики и записывает на YouTube. Так и вот и мы. О, батареечка, возьмем, эм нужна. Окей, пошли дальше. Ты пригнешь, окей? О, кто там? Пожалуйста? Кто? Кто там? Зашиву! Я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Больше не боюсь. Так, для запуска генератора включите два бензонасоса в центральном и выключите. Включите и выключите, да? Окей, пойдем делаем. Ни черта не видно. а лишь бы на него не дал толкнуться жить будет окей okay. давайте сразу закроем дверь от греха дал и батареечка вижу есть такое дело так, нам, значит, говорят, надо включить, да? Спрятаться можно Нет. Блять. уже идет Помните этот момент, да? Главный герой даже у него с РСБ не можно послушать это все у вас такие Да по поменять. Блять, он какой-то жесткий. Как вырубить ее? Я не обучаюсь. Что? Нужно наверное, пройти 100 Жестко как а. Я ж включил их. Что за фигня? Речка есть, такое дело Я не знаю, где он, но где-то рядом. Застан. просто жесть есть что он здесь сделал то скажите мне на милость куда нам идти мы куда-то идем не давай туда сначала вопрос куда мы только идем Правильно ли мы идем? Никто этого не знает. Но мы куда-то подойдем. Пошли дальше. Тихо, тихо, тихо, тихо. А, это потайная дверь была... Все понятно. Значит, мы идем в правильном направлении, ребята. надо давай так вижу батареечку бери так мы походу генераторный да тогда есть есть такое дело нам надо сразу прятаться Тихо. Тихо. есть такое дело может, может, нахер Фух. Не знаю, но сейчас я не дерюсь. Пиздец будет. Вроде бы тихо. Вс пошлите. <сосы> Идет. Идет. Ай, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей! Фу! фу, фу ху, ху, ху, ху. Это их что видел приблизо камеру, если не приблизил. Опа была бы. Вот Нет! Нет! Нет, нет не Повезло как, а? Ребята, повезло! Уходи Уходи. Интересно, он ушел или нет. Давайте на картонах пойдем. Херам это? Я уже очкую. Вроде он ушел. Пошли, пошли, пошли. Вон он. Нет? Я чувствую вообще бля пизде такое. Бля, он тут сюда. Каким хером он идет сюда? блять я потерял, я нихера не вижу. А меня нахер батарейки. меня ребята это в жизнь было за это надо поставить большой лайк. большой палец вверх надо ставить ребята чувства какие у него у него сердце чуть не выпало Мы сидим Даже ничего не сделал, представляете? Ничего. Жесть, просто жесть. Все, теперь можно свободно ходить. Я думаю, это сволочь нас не побеспокоит. Ну, вот это вообще жестоко было. Так, все, пошлите наверх теперь. Мы видеоблогеры мы должны что-то Бля, хабуха! Сейчас быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! нахер нахер иди сука, это пиздец какой-то нахер его бля нахер это место блять а -а -а. все пошлите ребята отсюда, нахер Сними меня, как я тебя. Я думаю, кто-то там смотрит, хотя не уверен. Блять. Смотрите. А это присн сидит. Ладно, сейчас лифт надо вызвать. Что было? Не поняли? в столе упал мужик эй ты все хорошо очнись походу и его стало он стоит смотрите Ха -ха. он стоит руки развел идиот так у нас должно что-то еще где-то быть Марков Comparation. Окей, okay, поняли. Пошли дальше. Дальше нас ждут еще великие дела. Так. А? Батарейка есть. Фу, ну и мерзость. Фу. Ты у меня зачем Ага. Окей. Давай камеру. Батарейки поменяем. Рация. Рация есть, можно связаться. Только с кем вопрос? Непонятно. Ладно, пошли дальше тела ждут? Так, что у нас там? стекло С этой стороны закрыта. Она закрыта, дверь уже! Ребята закрыта. Ладно. Где загромодили, окей. Так, давай пробуем. Кстати, пошли это. Я знаю. Надо будет, наверное, потом эту дверь открыть. Не открывается. О, ты какая картина красивая. Надо снять. Это, наверное, самое первое открытие. Красиво получилось. Как ни странно. -то. Так, мы были в библиотеке, мы были в.. А, электрическом уголке, security. Так, у нас больше батареек здесь нету. В этой мерзости. Фу. фу фу фу фу, -фу. Вроде бы не осталось. Ладно. Пошли я отсюда? Нам надо отсюда как-то выбираться потихоньку. Сейчас. Виттеннес, окей, поняли. Стильба была здесь. Ух. Так, так, так, так, мы добыли, мы включили, все нормально. О, о, нет! Нет! Прости, мой сын. Я не хотел с тобой так поступить. Но тебе пока нельзя уходить. Я еще много чего не увидел. Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина Владыки нашего Валеридера врывается в неверующих. Истина выведет тебя отсюда яви свою сущую правду и все двери откроются перед тобой это кто священник? кто это был? ребята напишите кто это был я блин сейчас под вопросом кто это очень интересно будет узнать в комментариях в следующем ролике вы об этом узнаете Блять, кресты какие-то, ребята. Нас покуда подумали, что мы дьявол, блять. ребята, камера, главное, что камера есть, все нормально. И ночное видео. Так, заметки. Так, у нас больше ничего нет, то три ругливых. Ну что сюда не идт, б твою мать, я не знаю, блядь. Не спать! Место! Покой! Оставьте меня в покое! Слишком много голосов! Они сидят домой! На какого сна? Пять! Они у меня в ХАИ! Дожди! Камера. Так, священник отец Мартин притащил меня сюда кое-что. Текс, окей Думаю, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Интересно мне узнать, что же будет дальше. Все, отлично. Спокойся с миром, гласит кровавая надпись на стене фу ху ху Я уже очкую. Назад! подожди! Отвали от меня нахрен! Чё ты зырешь? Мнефиг на меня бялиса! Не спать! Место! Покой! Оставьте меня в покое! Будто присих! Слишком много голосов! Они следят со мной! Никакого сна! Блять, они психи какие-то! Они у меня в крае и рвутся наружу! Я чувствую! И заочковал каждую дверь надо проверить, -ху -ху -ху. Это пиздец какой-то блядь. Нахер не спать место подходих. Смотри на его еду. <смех> сказал, что не тронет тебя. Он так сказал, ну когда котенка нет рядом. Блядь, придурок. Тебе лечиться надо. Иди отсюда. Кто это? Наверное, один из людей отца Мартина. Возможно. Кажись, нервничай. Я бы его грохнул. Я бы тоже. Проповедник просил не трогать его. Это любезно. Только не здесь. Они, Дадим я ему я фору? А это, это идея. А когда убьем его? Сделаем это медленно. Какое терпение? Хочу его язык. Чего, Хочу? бля? Они твои. Не Вы, блядь, идиоты. Меня Тебе нахер. Блять, лишь бы этот псих ни другой на меня не напал. Я уже, блядь, очку. Мы глядем Я чувствую. Ладно. Походу они нормальные. С ней можно договориться. Не Место. Еб <свы> <свы> <Ёб твою> мать. Ну, шеведи. Сиди там. моей наукой. Он желал лишь меня. Они у меня в краю и рута наружу. Я чувствую. Ага. Они чувствуют. Они у тебя в шопе. Ты скоро всю стену проломаешь. Ч ⁇ ты? Ч ⁇ с его небортом? Его рот расширил, что ли? Не доверяем. Они говорят, что все наука, но все не так. Не так, они ждали нас прямо, Блять, прямо здесь. С ним произошло? Билл это понял. Они всегда были тут. Да какая то жизнь происходит? О, дверь открыта. Да ладно. Здесь должен быть выход. Не спать, место, покой. Оставьте меня в покое! Хорошо, ты меня откинул. Опять. Здесь должна быть какая-то дверь. Наверное. сюда выходить так что мне надо сделать здесь вот эти к нему что ли Не. спрятаться может быть нет там была надпись. А, подожди, я понял. Там была надпись. Они у меня в крови рвутся наружу, я чувствую. Ага, я тоже чувствую. Они у моей крови. Вот. Я понял, все, пошлите, ребята. всю стену проломит везде. Много вот этот мир. Звращенец. Нравится пялится? Да. дурак. Больной. А ты лучше? Так у нас что там было в документе или в заметке? Заметки. говорящий смерть. К черту это место. Серьезно? К черту. Смерть уже далеко. Не возгля не разглавляет список, всегда плохо. Что здесь может со мной случиться? Ну, если так сравнивать, то с тобой случится все, что хочешь. Пошлите дальше. Мне уже страшно. Еху, мать, ну что там, блин? хочет так лупаться что ли извини чувак накрыта шоверс окей блять как здесь ебать как страшно я пристегнуть охереть просто Место! Покой! Оставьте меня в покое! Фу. Как страшно... Фу. Ты... не дождался, Ой, блядь, я уже чуть сам не обосрался. погоди... Ой. Нахер. Шуткое место, блядь. Сейчас пиздец, их где держит в какой -то камере-то. идите по кровавым следам к выходу кут снова чего там ⁇ я хуел. я лод зло надо сделать скрин получится красивый <так> скриншот <pertence> Так, ух ты, как, как красиво. ну канал она здесь надо разблокирована, ну, окей. Опа. Ой, что это, матило? А, блок А, понятно. Крылья, блин. Нам надо батарейка есть, такая дела есть. Мы выдержим. Все нормально. Не очку, ребята. Мы идем по кровалу сюда. есть, блядь. И указывают. что он делает должен дружок прыгай туда подожди чувак ты ошибся тебе там пипец так папку возьмем так что у нас в документах отец мартин так так тема художественная программа для пациентов пациент отец мартин арчинбун хелен доктор хайнер для меня ваша контактная информация на связи с отменой художественной программы Мы, пациенты мартина арчинбунда и так далее. Понятно. Окей, поняли. Так что, ребята, если что, на паузе можете почитать. Вот. Пожалуйста, держите в курсе. Доктор Нил Форман. Доктор Нил Форман. Кровь, блядь. Представляете? Педро крови, бля. Чувака, высосы. Сразу смотрим, что где. Так, нам еще туда рано. Окей. Okay. Так, если вы... А, если закрываете за собой дверь, то следите перед... Ага, по okay. Окей. Закрыто. Вот зря, что закрыто. Надо было возвращаться обратно. Заткнись! Дай мне подумать! Тихо! А -а -а. Тихо! Come no here! Come no no here! Come <laughs> <Kokuzlla> no here! Come here! Come here! We're Yeah. Так, ладно, хорошо. Шесть пробежимся немного. Так, здесь аккуратно. Там чу чувак тот. А, пройдем незаметно. Иди себя тише. Как мне еще вести себя тише? Он наверное слепой был. Секьюрити. Надо посмотреть. Блять, ну почему? Почему закрыто-то? Пошли дальше. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Бля. Бля. Нет. Нет. Надо так к выходу выйти, честно. Веди себя тише. Как мне пройти через него? Как? Это просто нереально, ребята. Какие надежные глазки! Блять. <пьют> Сука, какого хуя он меня нашел, блять! Уходим! Уходим! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, беги! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Прежде, прячься, мать, прошу, у меня нашел меня Всё. Опа все нормально. Ну что, дорогие друзья, на этом на мы, в принципе, и закончим на этом лифте, можно так сказать. Так что всем спасибо за просмотр, ребята. Всем всем пока. Не забывайте, кстати, подписываться на канал, ставить пальцы вверх, вступать в группу ВКонтакт и все группы. И в Steam. Подписываться. И в Steam тоже. Не забудьте, ребята. Так что всем удачи и всем пока-пока сайл был зэр бл два